Да, я знаю, что такие классы, как ниндзя, обратная перемотка, шутник, являются лучшими способностями в королевской битве. Народ выбирает и особо не парится, но лично я обожаю раскрывать потенциал всяких штучек-дрючек и сегодняшний эпизод тому подтверждение. Здорово, мужские мужчины! Пока мы не улетели разбирать тему, хочу вам сказать, что онлайн-РП это огромный, безграничный мир возможностей, в котором ты можешь делать все что угодно и быть кем угодно. Гоняй на крутых тачках, соревнуйся в оружейном мастерстве, покупай недвижимость и еще много чего в онлайн РП. Если прямо сейчас ты используешь мой промокод Огонек, то получишь 120 тысяч игровой валюты и люксовый автомобиль GTR. Чтобы это сделать, переходи по ссылке в описании, устанавливай игру и залетай на пятый сервер Индиана и не забывай вводить мой промокод. И красиво и зови друзей, чтобы весь онлайн РП знал, кто тут король города. Диспирата в переводе с испанского языка означает отчаявшийся. Еще правда где-то пишут, что диспираты это преступник, но мне больше нравится перевод отчаявшийся. Так как он подходит по смыслу данному классу. Так. Погодите, не спешите скипать материалы, ибо вы будете удивлены не меньше моего. Вообще, я по приколу тестировал классы, чтобы сделать тематическую подборку, и когда я дошел до этого умения, я, мягко говоря, охуел. Дело даже не в пассивной способности черкать задницей по земле с травматом в надежде кого-то завалить, а как раз-таки весь сок в турели. Итак, дорогие друзья, что нужно знать, устанавливая эту турель? Ну, во-первых, это то, что у нее нет отдачи вообще нахрен. Меня этот прикольчик не то чтобы удивил, а поверх в шок. Ибо мало того, что отдачи нет на турели, у этой же турели еще нет перегрева ствола, и она стреляет вообще без запинок, пока время действия не закончилось, естественно. Вы в соло без проблем сможете косить дуо противников, например, как вот в этом моменте. Пока что мало кто может сориентироваться и грамотно отыграть против Деспирада. Ну, блин, мужики, не забывайте, что есть газовые гранаты, есть кассетные гранаты, и есть, конечно же, простые гранаты, которые охрененно всю эту историю фиксят. Ну и дымы на крайний случай тоже. А еще мало кто вспоминает о пассивном умении данного класса, которое хоть и редко, но все же может пригодиться, ну, например, как вот здесь. Я не просто так сказал, что оно может пригодиться только в редких случаях. Обычно противники действуют наверняка с добивом, как говорится. К тому же есть небольшая задержка после нока до появления пистолета в руках. Кстати, забавный факт, пистолет у класса Диспирата намного мощнее, чем дефолтный. Прицельно стрелять в Ноки не получится, конечно, да и боезапас ограниченный, поэтому, если вы хотите попытать удачу и подняться, стреляйте наверняка и не разбазаривайте патроны. Также вы за турелью сможете крутиться на 360 градусов, это дает дополнительный маневр при жарких файтах. Еще из плюсов мне хотелось бы выделить стойкость к дамагу, то есть при перестрелке раз на раз вас турель сможет немножко, но засейвить. Поэтому ее можно использовать еще как и щит, но бойтесь снайперов, ибо голову вам могут снести. Поэтому не злоупотребляйте. А вот вам краткое пособие, как сделать не надо. Да, у турели есть ограничения по высоте, поэтому активно сбивать вертолеты мы не сможем, активно файтиться на холмистой местности мы тоже не сможем. Факапы я успел, конечно, половить с данной особенности. И, как мне кажется, карта Blackout лучше подходит для игры за Дисперада. Ах да, я еще забыл сказать, что лучше всего играть от первого лица. Дело в том, что в режиме нюхачей стенок не будет эффекта неожиданности от установки турели. Вас тупо спалят противники и соответственно они просто подождут, когда у вас закончится эта штука. Небольшой дисклеймер, я ничего против не имею третьего лица. Каждому свое, как говорится. С одной стороны, это неплохо, что есть первое и третье лицо. У нас, по крайней мере, в колде есть э, разница. Большая, причем в геймплее, в мете и в пуле юзабельных классов. Идеальные условия для диспирата мы можем получить только в каких-нибудь равнинных местностях, либо же на локациях, где, ну, в принципе, нет перепадов ландшафта. Конечно, можно и в домах турель ставить, но это уж слишком все ситуативно. Ну и, откровенно говоря, и сам класс очень ситуативный. Он, конечно же, не подойдет для игры против сквадов, так как у него нет escape мува А вот если вы будете играть в скваде, то при грамотном использовании у ваших соперников не останется шанса, даже если вы играете от третьего лица. Лица. В Ду, кстати, тоже норм с ним играть, вы можете дополнительно попробовать соло против Ду, кстати, запуститься от первого лица, там уже адекватно можно с ним отыгрывать турель очень сильная. И очень странно, что с ней особо никто не играет. Ну, теперь, как говорится, удачи в начинаниях. По крайней мере, попробуйте и напишите в комментариях, как вам данный класс и в каком лице вы все-таки его пробуете. Своя фишка в этом навыке имеется. Ну, а вообще, брата-братья, если хотите еще эпизоды по королевской битве, то пишите в комментариях еще! Да и кулаки че зашибайте, чтобы я понял, что вам это интересно. Ну, а также Заходите ко мне в телегу, там, там конкурс на 5 боевых пропусков идет. С вами был Огнянский. Все только начинается.